Привет, я Контраст. Хочу представить выход моего первого альбома поднимись на ступень выше, в котором через свои треки я хотел передать всю правду своей жизни, любовь своей девушке по желанию. Надеюсь, вам понравится. Спасибо. Что не получается? Почему же так случается? Я стоял безмыслино, первый еду в электроне, люди припомнят. Последний богу.